Всем привет, вы на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам про портативный трансивер iRadio 558. Начнем как всегда с комплектации. Итак, в комплект входит инструкция, конечно же на русском языке. Само тело радиостанции выполнено в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси, покрашенном в черный цвет. Антенна длиной 16 см с SMA разъемом и рабочей частотой 136, 174 и 400-480 МГц. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 В и емкостью 1800 мАч.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 С лицевой стороны расположен динамик и микрофон. Ниже расположен двухстрочный дисплей. Он отображает всю необходимую информацию. Под ним находится прорезиненная клавиатура. Сверху расположен регулятор включения. Он же отвечает за громкость радиостанции, светодиодный индикатор приема и передачи, а также фонарик и разъем под антенну. С левой стороны три кнопки, самая большая отвечает за передачу сигнала в эфир. Верхняя включает радио, а при длительном удержании включает сигнал тревоги на рабочей частоте. Нижняя отключает шумоподавление при длительном удержании, а при кратковременном нажатии включает фонарик. С правой стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Сзади... Мы видим два контакта для зарядки аккумулятора. Плюс и минус, соответственно. Клипса здесь крепится на саму батарею. Рабочий диапазон 136, 174 и 400, 520 МГц. Всего 128 каналов памяти. Радиостанция поддерживает следующие частотные шаги. 2,5, 5, 5 6,25 для ПМР, 10, 12,5, 20, 25 и 50 кГц. Рабочее напряжение батареи 7,4 вольта. При этом потребляемый ток при передаче 1,4 ампера. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Размеры без антенны 130 на 60 на 41 миллиметр. Вес радиостанции 160 грамм. А теперь давайте поговорим о функционале данной модели. Основные заявленные функции. Это конечно же попеременная работа на двух каналах или двух диапазонах. А также 105 DCS и 50 CTSS кодов. Встроенный FM приемник. Функция VOX или по другому активация передачи голоса, Функция оповещения об экстренной ситуации. Как мы уже говорили назначенная на верхнюю кнопку. Выбор широкой и узкой полосы частот. Возможность выбора цвета подсветки дисплея, функция сохранения батареи, а также функция смещения по частоте для доступа к ретранслятору. Разные режимы сканирования и встроенное сканирование приема CTSS и DCS кодов, настраиваемый уровень шумоподавления, встроенный DTMF кодок, сигнал окончания передач и блокировка клавиатуры. Все эти функции вы можете запрограммировать как через компьютер, так и с помощью клавиатуры. iRadio 558 – это современная профессиональная радиостанция, выполненная на современной элементной базе. Она обладает многими функциями, присущими профессиональной аппаратуре. Данная модель совместима с большинством портативных радиостанций. Спектр применения iRadio 558 очень широк, от охотников и рыболовов до сотрудников служб безопасности. Также эта радиостанция может понравиться и радиолюбителям,